Привет всем подписчикам и зрителям моего канала. И особый привет ютубовским бабкам со счетами, которые заботятся о моем канале, как о себе. Выковыривайте откуда-то для меня парочку просмотров. Прямо от сердца отрываете. Желаю вам большого бобра. Такого большого, чтобы не унести было. Ну что-то я отвлеклась. Пора уже начать говорить по семьи. В этом видео я продолжаю обозревать волшебный мир Хогвартс созданный в игре The Sims 3. На этот раз решила показать вам Хогвартский стадион, на котором обычно проводятся тренировки и чемпионаты по квиддичу между факультетами Школы Волшебства и Магии Хогвартс. Наш стадион построен на участке 64 на 64 клетки. Также на другом участке расположены ведущие к нему ворота с четырьмя башнями. К одной из них ведет подземный ход от Савиной башни. Стадион представляет собой овальное поле, засаженное газоном, на которое нанесена разметка, напоминающая разметку футбольного поля. Но в отличие от него, вместо футбольных ворот, на квитичном поле на двух сторонах расположено по три шеста с кольцами. Шесты различаются по высоте. Вокруг поля построены стены с башнями, под четырехгольными остроконечными крышами. На них находятся трибуны для зрителей и болельщиков. Во время съемок я достраивала некоторые из них. Так что не удивляйтесь, если заметите некоторые различия при просмотре. Стены и башни стадиона выкрашены в цвета четырех факультетов школы. Красный и золотой – цвета факультета Гриффиндор. Голубой и серебряный – цвета факультета Коктингран или Ревенку. Желтый и черный – цвета факультета Пуффинга или Хапфельта. И, наконец, зеленый и серебряный – цвета факультета Слизера. В будущем планируется доделать настенное покрытие, украсив его символами факультета, как в фильме. Прямо перед стадионом находится две тренировочные площадки для полета на и шатер, через который можно попасть на поле и трибуны, а также в коридор, который окружает арену и находится ниже ее уровня. Кроме стадиона в видео показывают наши старые персонажи-попериалы. Гарри Поттер, мальчик, который выжил, Рон Уизи, он же рундил овзи. И к ним ненадолго заглянула Гермиона Грейнджер. Также появился новый персонаж, Драко Малфи, как обычно вредный и заносчивый. Его вы тоже здесь увидите, при не только летающим на лепле. В конце концов, Донус, будет показано соревнование по поеданию черничных пирогов на скорость и без помощи рук. В нем приняли участие все вышеназванные герои, кроме Гермионы Гринзи, которая решила быть седьмой в этом конкурсе. Призом победителю и главному обжоре стал лаймовый пирог, немного иронично. А теперь я хочу пожелать вам приятного просмотра. Если вам понравилось это видео, то я очень за вас рада. Хотите поставьте лайк или напишите комментарий. Мне будет приятно. А насчет подписки на канал, хотите подписывайтесь, не хотите – не подписывайтесь. Считаю, что говорить о дальнейшем развитии канала не имеет смысла. Из-за неприятной ситуации с незасчитывающимися настоящими просмотрами и лайками. И тем, что YouTube не желает реагировать на то, что происходит на их ресурсе. И на мои жалобы. Может быть, когда-нибудь корпорация Google обратит внимание на то, какое мошенничество происходит с подписками и просмотрами на YouTube. Ну что ж, бай-бай! Ух <laughs> Como <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> choo Oh! -e I can't do it, oh. to Coo-Dee! I'm not